Привет! Мы знаем, что вы еще спите, но вскоре вы объединитесь и отстроите новую колонию. Никто не сказал, что случилось с кораблем. Но это сбило нас с курса. Где капитан? Все, кто управлял этим кораблем, мертвы. Теперь все зависит от нас. На борту самые умные инженеры и ученые, которых выбрали, чтобы с нуля основать колонию на чужой планете. Кто мог напасть на нас в такой глубине космоса? Плохие новости. Воды осталось на четыре дня. Нехватка кислорода. На корабле уже нет кислорода. Кто-то не справился. Нашему путешествию конец. Я ведь правда думал, что путешествовать на скорости света будет очень весело. Полный вперед. Важен каждый член экипажа. Мы боремся за выживание. Не все дойдут до конца.